Здравствуйте, дорогие мои друзья! Хочу сегодня э, ну, дать вам намерение, заговор для запуска оздоровительных процессов в организме. Потому что многие люди, даже чувствительные, талантливые, часто, знаете, другим могут помочь, а сами, как сапожник без сапог, не могут и из себя убрать каких-то, какие-то паразитов и не могут даже восстановить здоровье часто это бывает ну так сказать немножко смешно как человек который вроде кого-то лечит а сам но ну, не является эталоном здоровья поэтому так бывает действительно на самом деле друзья мои так бывает потому что человек который кому-то помогает берет на себя часть часть проблем и умение переработать их различными методиками различными ну, часто это духовные практики очень важно. Человек, который что-то делает для других, должен перерабатывать чужой негатив. Это он делает не только в себе, но и в том человеке, негатив которого он принял на себя. И поэтому сейчас давайте заговор, намерение. Помним, что сила намерения – это огромная сила в этом, в этой вселенной. И если оно благостное и соответствует намерениям вселенной, то ваше слово произнесенное, озвученное, мысленно или или вслух имеет значение и выполняется. Выполняется всем, что воход, находится вокруг. Если этот мир не отторгает вас, вы не являетесь каким-то чужеродным агентом, паразитом в этом мире, он помогает восстановиться в любой ситуации, даже в самой сложной. Поэтому давайте вот сегодня заговор, намерение о оздоровлении, о самоисцелении. Поэтому... Делаем это абсолютно расслабленно. Садимся, расслабляем свое тело и произнесем эти простые, даже не, не надо много слов. Надо больше энергии в них вкладывать, чтобы ваше намерение. Прямо почувствуйте, расширить свое сознание, почувствуйте, что вы и Вселенная это одно. И скажем просто спокойно, я фокусирую внимание на своем теле. Мое тело это чудесное творение Бога творения творца я могу повлиять на каждую часть своего физического и энергетического тела всего лишь, лишь сосредоточив на них внимание я фокусируюсь на том хорошем чего я хочу достичь я буду повторять себе каждый день мое тело становится здоровым сильным энергичным Отныне я всегда буду фокусироваться на способности моего тела, тела восстанавливать себя автоматически, убирать все привязки, токсины. Весь яд этого мира я способен переработать через свое тело, свою душу, свою энергетику. И лучше всего у него получается, когда я расслаблен. Чем больше я расслабляюсь, тем лучше я себя чувствую, тем лучше мое тело выполняет свои естественные функции самоисцеления, саморемонта. Я просто расслабляюсь и скидываю себя, все напряжение, все узлы кармические, энергетические развязываются. И я как волна, как ветер, как огонь, я способен восстановить себя и весь мир вокруг себя. Через неделю я забуду о проблемах со здоровьем, которые, возможно, имеются у моего расслабленного тела. И сфокусируюсь на том, как хорошо я себя чувствую. С этой минуты я буду чувствовать себя все лучше и лучше. Я запускаю процесс самовосстановления. И отныне он будет идти непрерывно и автоматически, восстанавливая мое тело, мою энергетику. Я нахожусь в гармонии с этим прекрасным миром и мое намерение это намерение вселенной все друзья мои такой небольшой заговор небольшое намерение надеюсь он поможет вам может быть выйти из какого-то тупика в котором иногда мы находимся все пока